Я знаю, ты просто не понимаешь, что, что это. Это очень жестко. Подожди, надо, это святой момент. Сколько пытаки в них? Еб, да как? 17 Семнадцатые, сука! 17 Как, мать ее! Подойди, пожалуйста. Вы давай. чё нахуй, блядь? Вы чё нахуй, блядь? Да вы чё, блядь? Инсульт просто!